Далее, вот такой вот венгер был приобретен там же в луганске у какого-то перекупа который сказал что у него вот эта вот часть была вся затерта я его зачищал в принципе очень много пользовался им полировал эту часть видать логотип кто-то пытался срезать здесь есть вот такой вот клиночек далее есть еще открывалка для консерв венгеровская отвертка с, зачист... с зачисткой для проводов маленький клиночек также есть шила стандартная венгера, ну и отвертка крестовая. В принципе ножом доволен. В кармане он лежит хорошо. Единственное, что со временем рассыпаются вот эти вот венгеровские зубочистки. К пинцетам нареканий никаких нет. И от удара несколько раз ударялся он об кафель здесь есть повреждения, то есть ножи были в эксплуатации и это лишний раз подчеркивает их уязвимость в некоторых местах. Достойный аппарат для ношения в городе с маленьким клинком, не вызывающий там особых вопросов у правоохранительных органов жалко если его попросят оставить и пройти там допустим без него а обратно идти забрать ну конечно жалко потому что дорог как память хотя бы